На сцене команда Запи, полегче. Так, Руслан, ты зачем как Фредди Меркви оделся? Это же не его песня. <сёк> На сцене команды говорит полегче. Привет! <сёк> Смотрите, как Эмиль потолстел. Пелет, вообще-то это Руслан. Руслан, ты что, Эмиля сожрал? Виолет, ну нельзя же так с ведущим. Вот и я том же. Нельзя так с ведущим. Руслан, ты зачем Амиля сожрал? Так, все, Виолет, пока лишнего не наговорила, начинай. Хэй! Поехала! Друзья, нам нужно проходить финал. Для этого мы позвали играть в нашу команду самого популярного в интернете мема. Вот этого пингвина. Привет, зал. А где тут спальня? Здрасте, суди. А где присяжные? Они что, присели? Так, все, пингвин, катись отсюда. Я тебе что, нитка из пупка, чтоб катиться? Все, иди. Ладно, команда «Квент» полегче. Абракадабра! Итак, представьте, случай в магазине. Так, паспорт, пожалуйста. Да. Возьмите два. Один для продуктов, а второй себе. Так, все, мне это надоело. Позовите менеджера. Тамара! Да-да, что случилось? С Мари. Всем привет! А теперь случай. Урок физкультуры на Сидоровке. Не волнуйтесь, он все равно не попадает. Итак, представьте, случай в магазине. <связи> все, <иди отсюда>. <связи> Я же даже паспорт не показывала. Ну и рожа, этой даже паспорт не ложишь. <связи> Друзья, а нашей команды каждую игру приглашает одного из членов жюри поиграть в нашей команде. И сегодняшняя игра не исключение. Итак, под ваши бурные аплодисменты встречаем Фархата Иванова. Я сказал, давай сначала. Уважаемый Фархат, вам нужно будет просто стоять и ничего не делать. Итак, команда КВН полегче представляет блок МИАТЮР с Фархатом Ивановым. Фархат, Фархат мы знаем то, что вы раньше играли в КВН и отыгрывали там татарских бабушек. Я Фархат Иванов. Я Фархат Иванов. Индус. Чё, приятно, да? Пиолета что это? Как что? Первая в мире елка в Индии! Так, стоп! <звы> Ребята, Фархат уважаемый человек, у него есть связи, так что шутите над ним аккуратнее. Ага, а то еще в мусор не сдаст индус. <звы> так, все, хватит. Спасибо большое, Фаркад, это вам, присаживайтесь. А закончить хотела бы словами Амара Хаямова. Ребят, от кого воняет? Вайле... Виолет, вообще-то он не так говорил. Да нет, реально от кого-то воняет! Команда Коэн полегче, помоемся к финалу. Гитара моется, а